28 тысяч мы 5 скрафтили круто яблоки на снегу я думал ролику Капзда сейчас будет всем здорово ребят а помните времена кейс батла когда мы с 20 30 40 тысяч рублей делали что-то годное сегодня попробуем повторить эту историю но только на другом веб-сайте что из этого получится не знаю от вас я хочу увидеть поддержку в виде там в Поднизу, поднизу, там снизу можно поставить лайк и коммент написать, это будет людейшая поддержка, ждем 5 секунд, пока все лайки не прожмут, потому что, ну, я стараюсь над контентом, а вы это не оцениваете, ну, не все, не все, многие, конечно, лайки ставят, поэтому ждем. Как обычно, 5 секунд давай, 5, 4, 3, 2, вот... Сейчас просто надеюсь на твою совесть, что ты все поставил. Приятного аппетита всем, кто кушает. Пау. И, короче, 2-1. Все, начинаем. Я желаю вам приятного просмотра. И искренне надеюсь, что ты поддержал меня луикусом. Погнали. 20 тысяч рублев. Короче, реально, мы на кейс батли одно время плюс-минус такого депа делали что-то годное. Сегодня хочу попробовать дойти до вот этой медузы за 169 тысяч. Что из этого получится, не знаю, но вроде бы как-то аккаунт ютубера, поэтому будем надеяться. Деп небольшой, 20к, но будет интересно. Также, ребят, ну промик на 40%, спасибо, кто использует, сразу добавляем... А так можно сделать? А, окей, давай три ярки сделаем Этот промокод уже использован. Короче, ребят, новый промик сделали на 40% О, G, и еще три ярки В общем, все есть промик на 40% а В миллионный раз скажу, ролик не рекламный Я не призываю вас депозитить Все сайты хотят с вас денег поиметь Я это в открытую заявляю Но если вы пополняете все-таки И не послушали меня И вы закидываете деньги У вас есть промик на 40% Я с этого тоже зарабатываю Всем огромное спасибо. Ну, в общем, вот, Оджи Буда. Эй, я же Будда, раскачай до пару строк. У меня, не сомнений, даже малейших. Человек нюхает бибро, он мощнейший. Скажите вы, нет, Оджи и 4 Эрки. Получаете сорокет Круто определенно, поэтому пацаны, ну вот есть 20кд, поехали по бесплатным кейсам Тут всего лишь по одному разу их можно открывать А, по три раза? А мне почему-то казалось, что исключительно по одному Но первые кейсы мы прокрутим фастом Потому что, ну, блин, ничего интересного тут на самом деле не может дропнуться То есть первых три-два кейса фастом прокрутим То есть я не верю в то, что... А, вот смотри, а этот один раз можно Нормально Третий кейс, тут уже все посурьезнее 3000, но это также фастом, потому что сомневаюсь, что-то что, что выпадет. Блин, непривычно по одному разу открывать. Давай на следующий. Четвертый кейс, и это крайний бесплатный кейс, который можем открыть, потому что следующий на 25 надо было депнуть. Помню, сразу знаешь, вспоминаю времена кейс-батла, когда мне с бесплатки выпали перчатки. Вот это было годно. А тогда еще перчатки было, знаешь, своеобразным новшеством. Ну, гидра, бля, ну что-то с бесплат кал выпал. Ну, типа, реально, ну, типа, чтобы это открыть, нужно на 10к пополнить. И выпадает мусор. Окей. Это все дело мы продаем, выпало на. 220 рублей. Бесплатные кейсы, класс. 20к, ну, предлагаю сразу как-то наформить баланс. Один топ-кейс. Я понимаю, что это глупо, и бабалика не так много, но будем рассчитывать, что топ-кейс вывезет. Я не привык по бесплатным идти. А он может, кстати, нормально стоить. Пожалуйста. 6400. Ну, в своеобразной нолюшке. Давай еще раз попробуем на радостях. 15к остается. Ну все, прям крайний-крайний раз, и дальше уже будем экономить. Ну, потому что 15к... Так, а сколько это дело сейчас стоит? А сколько? 28 тысяч? Нет, топ-кейс все-таки гуд. Вообще нормально. 44к, неплохо. Слушай, ну окей. Все, идем апгрейдить меня в глазах, блин, мелькает. Почему-то мне показалось, что-то за спиной стоит. Слушай, ну 48к, нормально. Кейс ковбоя, он косарь стоит. Давай 10 штук на 10 тысяч. Может. Еще что дропнется. Ну, блин, кайф. Падение кары я не знал, что он по 20 тысяч стоит. Но типа, пока что x2. Пока что x2, ну, не он нуары, кстати. Кстати, не он нуары. 1400, Ну и по косарю. Бля, тут неинтересно, тут мы обусрали. А давай еще топ кейсы. Не, типа, ну а че нет? Хотя оттуда уже выпало, но попробуем. Это, конечно, вообще ни разу не соевого и нелогично потому что балика не так много. Ну давай, в позе орла, пацаны. Давненько ее не было, но на самом деле редкость почему-то орла бывает. Ну а поза орла, принеси счастье и захуяй радость нам, нахуй. Зуб тигра пролетает. Ну, блять, поток информации, если он будет стоить, 4к поток информации, тысяч, я дебил, нахуй. Мы не ноем. Я знаю, что вы ненавидите мое нытье, и прям реально, ребят Ребята пишут, бля заебалный То есть, э, я сливаю там, знаешь, по 15, по 20, по 30, по 40. Ну, сижу логично, что у меня тильт. И она ребят, пишет бля заебалныть. Ну, как бы, да. Красная линия. Кстати, а вапку, а вапку, сколько она стоит сейчас? 3 60. Бля, вапку я оставлю. Она дорожает, я как бы хочу, чтобы она у меня в инвенте была. А вапку мы, наверное, все-таки заберем пока что. Ну и плюс хоть как-то, чтобы деп отбить, хоть что, чтобы хоть что-то было. Так, с позорла слезем, пусть у нас зарядится там у нас. Опять же, спасибо всем, кто писал ребятам в группу добавить мой кейс, его добавили. Давай, кейс, человек, человек. Это гордость за вас в первую очередь. Потому что вы реально заспамили? Блин, ребят, спамки вообще во все группы а, с кейсами. А я с моего кейса окупился. 5к, второй игрок, неплохо, но ее выводить не буду, все-таки красная линия, это, знаешь, своеобразный культовый скин, но это тем будет дешеветь, на мой взгляд, будет дешеветь, поэтому, блин, ну что-то бы прикольно еще, слушай, ну топ кейс, конечно, отрискованно и глупо, давай еще раз кейс боя. подожди, они сюда что-нибудь еще добавили? А вапка, блин, а вапка, может, а вапки давай? Типа по вот таким кейсам. Я предлагаю сейчас попробовать еще что-нибудь все таки выбить и уже идти на апгрейды. Ну, чтобы пробовать все таки до Медузы как-то каким-то, блин, боком дойти. Фобос, ну тут шлак. Реально прям помойка. херон, Картисейра сера 1000 рублей, бля, ну тут, ну, типа кал. Короче, мы сейчас смотри, как делаем. На все деньги открываем кейс подписчиков 2.0 и уже дальше фигачим апгрейды. Посмотрим, что из этого выйдет. Нужно, ну, это, этот ролик будет из двух частей состоять. Я прям реально хочу сделать, как, как было с кейс батлом. Там, блядь, тут кал выпал. Херово. Ну, это вообще, не на самом деле, ебану. Там я делал, типа, по несколько частей. Ну, то есть, одна часть, это где мы доходим до суммы, уже в следующей части делаем графт. Вот хочется ничего что подобное сделать, я заспойлерю. Ну, потому что, как-то сейчас, честно, денег не так много, как хотелось бы, и просмотров не так много, поэтому, надеюсь, тут вы меня поймете и поддержите. Ну, вот хочется прямо окунуться во времена кейс-баттла и сделать. Сделать, сделать контент, который ты поддержишь лайком. Ну, блин, до Медузы дойти это будет сочно. Кстати, Кровавый Спорт, он может прям... Может он. Он 5к стоит. Короче, валим в апгрейды. Ну тут... Блядь, тут мусор. Слушай, а если мы сейчас все продадим? Я забыл, что балансы можно все это делать. Делать, делать. Апгрейд. Короче, поехали. Сначала подсольем. Эта тактика все таки бывает, работает от, от... Лучше ставить до. Давай поставим до 10 тысяч рублев. Во. И чуть-чуть подсольем. Конечно, если он залетит, ну, типа, на 12%. Хотя бы слить до 1018, чтобы были сливы, и потом уже делать что-то годное. Бля, ну, если б сейчас на таком проценте зашло, конечно, было бы кайф. Слушай, а давай на 20%? Потому что 20% в принципе решают. У меня ролик, кстати, есть, где я проверял, блин, шансы. 20% это реально вот такая штука. Ну, типа, слив good, крафт тоже good. Будем фигачить на 20% по 10 тысяч рублей? Может, действительно, что из этого получится? Вот, блядь, всратые падение кара, серьезно, да, круто, что выпало, но бля. Но шансы. Мне, кстати, всрало, я думал, сейчас скрафтится. У нас 18к. А, последний раз 20%, потом нормальный уже шанс переходим, потому что ну что-то как-то. Бля, слушай, а 20% вообще ни в какую? Давай еще раз. Но это, это очень сложно. Это, это реально прям, ну, херово, ну, пошло. Слушай, ну, окей. Нет, давай мы пробуем пятнашку сделать на 50. Мы сейчас дофига слили, он нам 15 тысяч должен дать. Ой, я по привычке 15к ввел. Так, пробуем. 15к. Ну, типа, поза орла сейчас будет... Это явно. Мы пол нашего банка в это все дело всовываем. Я не знаю, получится ли до Медузы дойти. Короче, поза орла, принеси счастье, давай. Сейчас нужен нож, блядь. Если он не выпадет... не это файл, нахуй. И что, нам сейчас по 5К крафтить? Пацаны, чекайте. Ролик с, с бомжа до ножа. Ну, бля, почему нам не крафтить? 24%. У меня сегодня... Окей, блядь. Мы 5К скрафтили. Круто. Так, десяточка есть. Ну давай попробуем десяточку сделать, надо как-то реально из этой помойки выходить У нас сейчас столько сливов, но он должен на 24% шансе дать Просто обязан, блин Ну да, после стальки сливов, ну конечно, мне по 10к осыпет 18 тысяч есть, хорошо, делаем двадцатку, спокойно 19 тысяч, шанс чуть-чуть повыше, хуярим Бля, если он не скрафтится, у нас опять 10 останется, опять придется он не скрафтиться. Бля, и чё делать, пацаны? Напиши в комменты, чё бы ты сделал. Я не знаю, у меня сейчас будет тильт. Бля, ну, если не получится, ну, это будет пиздец. Давно не было прям таких роликов, где такие... Где... Такие суммы маленькие, на самом деле, ну, по меркам канала на данный момент мы проебывали. Бля, ну, это пизда. После падения кара, все good game will play, это будет просто пиздец. Ебать, и чё делать? Сейчас просто вопрос, и чё делать? Окей, тайное. Хорошо, пошли по логике изи-дропа. Нет денег, хуярь, тайное. Бля, если я сейчас тайного отсосу, ну типа после падения кара он мне просто начал брить нахер. Ну, типа, блядь, такая себе тема. Ну, это что? Это 2000, блядь, что делать? Блядь, ну 20к, как ролик в любом случае выйдет на канале. Короче, рискуем. Ну, это, это риском-то назвать нам, блядь, нам 5к надо скрафтить. Это реально, блядь, с бомжа ножа, это какой-то пиздец. А, ну окей, мы скрафтили 5к, да, найс. Nice. Чё рискуем? Бля, давай рискнем. Ну типа 10 тысяч рублей, 11. Просто идем на риски. Если не получится, риски и риски используются кинем. Короче, поехали, 41%. Яблоки на снегу! Я думал ролику, как сейчас будет. Хорошо, десяточка, блин. Слушай, ну это прям тяжело. 10 тысяч у нас есть. Хуй с ним, пробуем 15 скрафтить. Ну мы сейчас дофига слили, он, блядь, обязан дать. Ну, типа, ну, алло Слушай, давай пробуем Ну, 6К, 39% Блять, ну это какой-то пиздец Это, блять, это просто, де... а что делать? Я хз, честно говоря Ролик у нас идет 14 минут Что будем делать, пацаны? На удачу, ебанем Бля, ну, нужен вулкан Вот сейчас просто нужен дебильный этот вулкан Хотя бы Бля, это просто У меня, у меня пиздец с шансом на аккаунте, пацаны но это реально какое-то очко Слушай, ну не, 25к Было Не, не 25, а 22к Было на балике Было потом 48 И мы просто, блять, въебываем 1440 Не, мне реально тильт Ну то есть первый раз такая хуйня Сейчас чела рандомного кейса открываю Что просто мы сливаем Ну прям, причем жестко Пантера, блядь, пролетает, витраж, кстати, неплохо, 830 рублей, блядь, что делать? Хуярим вулын, ну серьезно, ну, типа, нет, реально, такие ролики нужны на канале, их давно не было, блин, он по-любому будет, это 20к рублей деп, ну, бля, будем делать, короче. Давай еще раз 5000, блядь, давай еще раз пятак зарядим, поехали, с бомжа до бомжа, блядь. И, блядь, короче, пацаны, если мы сейчас с бонусных денег эту хуйню поднимем, это будет просто мем, блядь. Не, давай, окей, давай будем пробовать. Чей это капитан, капитан пар, прайс, капитан прайс, капитан цены, или что это за хуйня? Ладно, ладно, ладно скорост. Падение кара, блядь, стой, ну. Ну, 3000 неплохо, мы еще, в принципе, один такой можем открыть. Слушай, ну если мы сейчас с бонусных поинтов поднимемся, это будет реально мем. Поджига. бах, и два баха по... Ёпты, ну почему так? Почему оно так, блядь, дропает? Чекай, я, короче, идем в Волвын, так сказать, в Суньвынь, короче, погнали, пацаны. Ебать, Но ну если оно сейчас не, оно не скрафтило, оно пролетит. А, окей, 10к. А, блядь, а посмотрим, к чему приводят риски и риски. Ну вот просто нахуй по фану, реально. 2000, блядь. Поза орла, я сейчас возьму тотем в руки и будем ебошить, пацаны. Берем, короче, тотем. Тотен, блядь. Тотем, ёпты. И все, их уярим в поза орла, так сказать. Я там потолок себе не разъевал его. Короче, поза орла, принеси счастье, принеси радость. Татем у нас есть, давай. Ебашим. Не, это пизда, оно даже с тотемом не катится. Обидно. Ну, сегодня, бля, ну, ебаное падение кара, короче. Оно просто мне все засрало нахуй, реально. Просто все заговнило, пиздец. Ну, всем спасибо за просмотр. 25к в любом случае. Почему, блядь, мне 25к? Короче, самый топовый кейс от 25к я когда чекал, у меня, блядь, в голове забилось, что я закинул не 20, а 25к. Заебись. Блядь, давай. Давай дадэп давайте давай дадэп сделаем, хуй с ним. Ролик получается чуть дороже, чем это планировалось изначально, 10к плюс 40% промо, 14к. Сразу херачим в апгрейды, ребят, ну, не такой большой баллик, ну, надеюсь, поддержите, до 30 тысяч. Если сейчас эта история не крафтится, ну, это будет, будет геймплей, гейм честно говоря. Но она должно зайти, если она не залетит. Всем спасибо, блять. Короче, ребят, я вспомнил, что у меня еще есть, я думал, у меня есть АВП. А я ее продал. Ну, скорее всего, сейчас еще один дай будет. В общем, ребят, я подумал,